Инструкция по установке i чип V2 CAN ЧАДЭМО на автомобиль Nissan Leaf. Перечень инструментов, необходимых для проведения работ. Бокорезы, съемник для клипс, ключ на 10 для отключения клемм АКБ, паяльник 20-40 Вт, изолента, термоусадочная трубка диаметром 5 мм. Автомобиль должен быть выключен, капот и зарядный порт открыты. Отключить аккумулятор 12 В под капотом, сняв с него минусовую клемму с помощью ключа на 10. С помощью съемника демонтировать щиток, прикрывающий доступ к разъемам зарядного порта сверху. Разъединить разъем линии управления шины данных. Вскрыть изоляцию кабеля. На расстоянии 10-15 см от разъема разрезать провода черного цвета, а также сплетенные в один жгут белый и розовый провода. Зачистить концы разрезанных проводов и подготовить их к пайке. Соединить провода Ай-Чипа с проводами, разрезанными в кабеле, надев на них предварительно термоусадочную трубку. Черный провод Ай-Чип с черным проводом в кабеле КАН. Желтый провод А-чип с розовым проводом в кабеле CAN. Белый провод АИ-чип с белым проводом в кабеле. Пропаять полученные соединения, установить термоусадочную изоляцию, чип примотать изолентой к жгуту проводов и восстановить изоляцию кабеля таким образом, чтобы красный провод А-чипа выходил наружу, соединить разъем линии управления шины данных, разрезать провод питания лампы подсветки зарядного порта в удобном месте. Соединить красный провод i чип с разрезанным проводом, надев на него предварительно термоусадочную трубку. Пропаять полученное соединение, установить термоусадочную изоляцию. Установить щиток зарядного порта. Подключить АКБ 12 Вольт к бортовой сети автомобиля. Сообщить диспетчеру, либо ответственному сотруднику автоэнтерпрайз, ВИН-код автомобиля. Подключить программатор к клеммам разъема демо и подключить его к USB-разъему ноутбука. Запустить программу ID-Tag Programmer. Ввести в окно программы ВИН-код автомобиля. И нажать «Применить». После успешной активации i-Chip в окне появится надпись «Успешно». Установка i-Chip V2 CAN завершена. Рекомендуется проверить работоспособность установленного оборудования, подключив автомобиль к зарядной станции. Зарядка должна начаться автоматически. При возникновении проблем связаться с техподдержкой Auto Enterprise.